Ну что, друзья, начнем собирать. Для начала мы снимем педали, каретку, передние полностью переключатель скоростей, вот и продолжим. Итак, я снял каретку. Значит, для этого мне понадобились съемники, педали, съемник каретки, значит, еще желательно съемник цепи. Вот, в итоге все это я снял. И подготовил велосипед к установке мотора. На мотор желательно сначала надеть звездочку. По моему разницы никакой нет. Я сначала поставлю сам мотор. Производитель рекомендует проверить, чтобы вот с этой стороны полностью вся резьба мотора была доступна. Следом устанавливается вот эта деталь эта вот деталька прикручивается она двумя болтами дальше нужно надеть вот эту деталь вот и по идее специальным ключом нужно зажать ее до конца после этого надевается заглушка вот такая собственно все мотор установлен я его естественно зажму сейчас но в принципе вся установка мотора после этого нужно все-таки сюда установить звезду так по моему она устанавливается вот так сверху защиты при помощи вот таких вот болтов зажимаем звезду звезда установлена И можем попробовать на нее надеть нашу цепь. Цепь надета. Так, теперь устанавливаем педали. Тут ничего сложного нет. Педали устанавливаются абсолютно точно так же, как и на обычной велосипеде. Стандартная гайка подходит моя старая. Уж извините за ракурс, но мне так удобнее. Так, я снял э, старые тормоза, вот эти вот монетки, да, у меня были совмещены с тормозной ручкой вот в комплекте у нас идет вот такие вот тормозные ручки с проводом да, для того чтобы контроллер знал что мы жмем на тормоза Значит, разбирается он достаточно просто вот здесь вот раскручивается устанавливается на место старого закручиваем И дальше собственно идет настройка настраивать тоже потом хотел показать видите переключатель там когда мы нажимаем на тормоз замыкаются или размыкаются контакты так контроллер узнает, что нужно снять тягу с мотора. Обратите внимание, что здесь вот у меня монетка совмещена с тормозом. И для того, чтобы мне поставить тормозную ручку с контактором, который мне необходим, мне придется эту монетку разобрать и отделить вот этот блок с тормозом. Вместо него рядом поставить э, вторую ручку. Потому что монетка мне нужна для того, чтобы переключать э, задние скорости. Итак, что у нас получилось. Значит, я установил монетку регулировки скорости. Как видите, установил дисплейчик. Установка тут очень простая. Только обратите внимание, что резинки разного диаметра под разную ширину руля мне здесь более толстые стоят лучше прилегают дальше регулировка собственно управление компьютером и самая большая проблема была с моей монеткой которая была совмещена с тормозом вот тормоз так как у меня отдельный новый с микриком мне либо нужно было сюда микрик ставить либо соответственно как-то это разбирать ну вот пришлось разобрать причем там была клепка а не винт поэтому пришлось его так сказать разобрать навсегда ну китайцы к сожалению остаются китайцами вот на этой тормозной ручке оказалась свернутая резьба то есть вот здесь вот мне пришлось Пока что поколхозить ты вместо вот этого родного винта да, пришлось показать, пока вставить сюда два шурупа. Так, какой еще момент? Значит, чтобы вот эта каретка двигалась, монетка, да, нужно, чтобы э, было расстояние между рулевой, между, между тормозом и вот этой не монеткой То есть нельзя ставить вплотную здесь должен быть зазор что еще что еще в остальном тормоза работают все хорошо значит от каждого идет по проводочку три провода получается отсюда отходит вот здесь вот идет главный кабель я думаю его вот так вот приделать он длинный достаточно и соответственно на этом конце 4 разъема подключается соответственно вот сюда и плюс вот четвертый 4 на 4 перепутать невозможно желтый в желтый зеленый в зеленый в общем сейчас подсоединим соответственно здесь тоже разъемчик такой вот по другому не ставишь защищенный waterproof вот это получается у нас идет на аккумуляторы вот и один провод идет на датчик скорости который крепится на заднее колесо при помощи двух стяжек Значит, здесь вот клеевая основа такая вот так вот он должен устанавливаться с этой стороны в комплекте предусмотрен магнит. Вот, просто его к любой спице прикручиваем. И вот таким образом стяжечками двумя соединяем. Сейчас соединим все это дело. Собственно и вся электрификация по сути. Так что все достаточно быстро делается. Остается только подключить аккумулятор и ехать.